Всем привет! С вами дядька Диманоид на канале Земля Наша. А почему канал называется так Земля Наша? А Кто-нибудь может меня заподозрить, что вот опять эти русские шовинисты. Сначала Крым наш, теперь уже вся Земля наша. Хотят все захватить. Но вообще это название не в этом контексте надо рассматривать. Просто одно время меня стала интересовать тема самостоятельных путешествий. Когда я понял, что тот формат, который в агентстве нам предлагают не настолько интересен, как нам хотелось бы, и иногда даже не настолько выгоден, как если бы, разобравшись самому, путешествовать своими силами, то есть бронировать отели, покупать билеты. организовывать самому себе экскурсии, путешествовать по стране пребывания на общественном транспорте, общаться с местным населением. Ну, в момент мы попробовали такой формат и нам очень понравилось в общем в основном мы по странным по поездили в таком формате ну хотя и европу да тоже не обошли внимание как-то нам показалось Интересно именно по экзотическим азиатским странам проехать, смотреть все своими глазами, узнать их ближе, пересмотреть стереотипы, которые у нас ходят про диких нецивилизованных азиатов, китайцев там прочих прочих представителей желтой расы не только вообще узнать да их обычаи на насколько они от нас отличаются и в общем мы да были изменили свои взгляды на жизнь да пересмотрели вообще все свое отношение главное что э, страх ушел вот перед неизвестностью перед какими-то вещами которые мы сами нагнетаем там но ну, не без помощи там э, там знакомых, Которые тоже не, никогда не были Журналистов иногда Каких-то интернет-изданий Которые эти стереотипы Распространяют Ну, в общем Много добрых людей есть Которые Не очень разбираясь в вопросе Начинают вот эти Печатать Герлогии. Так что вот тема, да, как раз о том, что мы земляне, а земля наша. Вот. И все мы люди, что при всей разнообразности и непохожести мы также дышим, да, такими же эмоциями, те же страсти нас одолевают. В этом мы очень похожи друг на друга. бы ты ни был в Таиланде, на Филиппинах. Ты находишь общий язык, похожие эмоции. этом чувствуешь себя ну если не как на родине ну, то есть вот среди людей среди похожих да. так как тем более что мы граждане ссср особо никуда не ездили очень долго нам вообще было это Довольно стра страшно куда-нибудь поехать. Кто помнит э, такую э, песню Высоцкого да, поездку за грам командировку, точно название сейчас не скажу, но это <со> <со> было очень смешно э, такую интерпретацию услышать, да, все песни знали. Вот, э, собственно. наш да и вот этот зелененький жучок как уже один из жителей который логотип канал а хочу еще одну проблему обсудить вот, вот смотрите вы уже заметили что я такой не немножко по-эстонски говорю медленно да с большими паузами но такой стиль мышления у меня как бы Медленный, но основательный, я считаю. И, конечно, свою речь надо развивать. Хотелось бы читать рэп как Эминем, или еще лучше, вот Эми, Ник, дуэт Кармин такой. Ну, их не многие знают. Просто они как-то... Кавер сделали, лук-атминал называется эта вещь. Реально ими как пулемет там читает ры. Вот достичь такого совершенно но шутка, я конечно такого не достигну но никогда. И я думаю, как бы сделать, может техническими какими-то способами ускорить ну понятно что люди хотят на ютубе быстро получать информацию они пока нашли мой ролик они еще как какие-то увидели значки там хотят и то и это посмотреть и это как бы называется клиповое мышление и от этого никуда не, не деться я сам так э, ищу э, смотрю начинаю смотреть понимаю что не то Возвращаюсь обратно, смотрю другие ролики, то есть перепрыгиваю туда-сюда. Конечно, когда затянуто, это немножко мешает как бы, восприятию. Я пытался ускорить, ну, например, в программе видеомонтажа взять и ускорить э, свою речь там, поставить на 20% быстрее, да, казалось бы. И ролик становится на 20% быстрее. По времени меньше, но тут получается, что речь как у бурундука бешеного из того мультфильма такой песклямень колосок, не могу изобразить. А, да, на скорости не сильно выигрываешь, но было, становится противным. Еще, еще недавно я заметил, что когда в Windows открываешь вот этот видеофайл, он открывается какой-то стандартной программой просмотра видео. Там есть переключение скорости. Вот если в два раза э, поставишь быстрее проигрывание видео, то голос становится не, не такой песклявый. Он быстро, но э, со сохраняет как бы тембр немножко. То есть тембр голоса остается узнаваемым, не баладучимым. Не, не дятлом вот пикера. Я не, ненавижу этот мультик. Вот интересно. У них какой-то э, свой алгоритм обработки звука, может быть, как умеется вот кто монтирует... Э, видео и сталкивался с этой проблемой, как ускорить свой, э, свой ролик, да, чтобы быстрее говорить. Ну, есть еще, я заметил, вырезают паузы. Вот специально вырезают паузы. Это, я не знаю, есть ли для этого специальная программа, или это вот такая кропотливая работа, сидите по кадрам, вот, э, инструментом как ножничками резать и выкидывать эти паузы. Это, по-моему, какое-то сумасшествие. Сколько это времени занимает, не представляю. Вот э, кто может вы, по, просветить меня, ну напишите в комментариях или дайте ссылочку, где смотреть посмотреть вообще, как э, сохранить тембр своего голоса и как бы ускорить. Я, я как бы, со своей стороны буду работать даже, э, читать рыбку. Чину, блин, вечера холодными, зимними и теплыми весенними, под майским дождем э, постараюсь, да, продвинуть все, ну, как и я, я э, работаю газетно-журнальной такой в области верстайл газеты журналы такой у нас э, есть шутка юмора что верстальщик должен быть угрю угрюмым и косноязычным наверное в этом что-то есть потому что в общем то там общаешься мало только сидишь и мышью клавиатурой работаешь и навыки быстрой речи тем более теряешь Как-то Стараться совершенствовать это, Этот свой навык Я даже заметил У меня есть первые видео Где э, я сам себя не снимал Но голос мой слышен и Там как-то пободрее по -по Побыстрее Побыстрее я э, Рассказываю там Про аквариум Есть видосы так, ну это опять я, дядька демоноид, и я хотел э, дополнить э, вчерашнюю съемку. Я посмотрел, вот начал монтировать и обнаружил. Ну, э, во-первых, хочу извиниться за жуткое качество видео. Это просто трэш какой-то. Э, сами понимаете, это съемка на автомобильные регистраторы в темноте. Э, я еще попытался в Premiere Pro улучшить э, с помощью э, видеоэффектов, э, ну, какими-то авто, автонастройками, авто-level э, применить. Но это не на всех э, частях видео. Дало Хороший эффект Да и то что снималось В темноте Это вот рябь Как она называется по научному Сейчас не помню Да от нее Избавиться вообще очень сложно Для чего я тогда Вообще это Вывалил как бы на YouTube Эту прекрасную съемку Но Именно Для того, чтобы Остались этапы творческого пути Я же говорил, что у меня Как бы Блок Будет Блок о самом блоге Как он развивался практически с нуля Да и Чтобы Новички, которые По по моим стопам, ну, или просто свой канал начнут развивать, также с нуля, они могли посмотреть на ошибки, да, могли посмотреть на этапе, когда какие-то происходили качественные а, улучшения, если они будут, да, если удастся мне мой канал развития, добиться каких-то успехов, да, чтобы было видно, а, какие моменты да, происходило, ну, количество перерастало в качество, скажем, словами теоретиков марксизма-ленинизма. Я думаю, это должно быть интересно, именно когда они готовы уже выдвигать решение, а пробовать экспериментировать да, и смотреть, что из этого получится. Ну-ка, хочу сказать, каждый ролик, он дает очень много новых идей. То есть, увидев результат уже на канале, а сразу приходят в головы мысли, как можно было улучшить или попробовать добиться лучшего результата. Вот насчет съемки в автомобиле, я все-таки думаю, что гораздо лучше будет, если попытаться снимать на два устройства, вот регистратор задействовать, чтобы снимать себя там. И будет картинка в картинке Если камера Более качественное Качественное видео будет снимать Дорогу А Небольшая картинка сбоку вот, да, Это будет меня Снимать Зачем меня Смотреть на полном экране В принципе я не гламурный персонаж и не стремлюсь Нет у меня такой Склонности к нарциссизму Поэтому следующее видео Ну Надо будет просто Освоить Как это все закрепить Включать Чтобы это не отваливалось по, по дороге Как это уже произошло с регистратором Смешно было а, Надеюсь вам тоже понравилось а, Так ну Понятно, это был необходимый этап в нашем творческом пути А теперь коснусь еще звука, да, то что я вчера обсуждал Свою медленную речь эстонскую Я не эстонец, но речь почему-то эстонская а, И как ее ускорить... Но у меня-то вообще есть свои соображения по этому поводу. В том же Premiere Pro, в котором я монтирую видео, там есть вкладочка аудиоэффектов, и я думаю, что там есть возможности обработки, изменять тембр голоса, и можно добиться чего-то, приемлемого мне просто хочется узнать мнение экспертов да или людей которые уже этот путь прошли вдруг если они смотрят наш канал дать возможность им высказаться чтобы не быть таким кулибином который все Весь мировой опыт хочет сам пройти Так что буду благодарен вам за ваши комментарии Если вы ссылки какие-то дадите Вообще за любую конструктивную критику И буду рад видеть всех на моем канале Земля наша Подписывайтесь Ставьте лайки все, пока.